Глава тринадцатая. Нахождение подходящего бизнеса. Успех в каждом конкретном виде бизнеса зависит от того, обладаете ли вы хорошо развитыми способностями. Без хороших музыкальных способностей никто не может преуспеть в качестве учителя музыки. Без хорошо развитых инженерных способностей нельзя достичь успеха в какой-либо инженерной профессии. Без такта и коммерческих способностей никто не может добиться успеха в торговых операциях. Но даже наличие хорошо развитых способностей, которые требуются в вашем виде деятельности, еще не гарантирует, что вы станете богатым. Есть музыканты, у которых замечательный талант и которые все еще остаются бедными. Есть кузнецы и плотники и другие, у которых отличные способности, но они не стали богатыми. И есть коммерсанты, умеющие хорошо вести дела с людьми, но тем не менее потерпевшие неудачу. Различные способности – это инструменты. Важно иметь хорошие инструменты, но не менее важно эти инструменты применять правильно. Один человек может взять пилу, хороший чертеж и сделать отличную мебель. Другой человек может взять те же инструменты и начать работать, чтобы скопировать изделия, но его работа будет неумелой. Он не знает, как применять хорошие инструменты с успехом. Разнообразные способности вашего разума – это инструменты, с помощью которых вы должны делать работу, которая должна сделать вас богатым. Таким образом, вам легче будет добиться успеха в том виде бизнеса, для которого вы хорошо снаряжены ментальными инструментами. В общем, вы достигнете наибольшего успеха в таком виде бизнеса, который задействует ваши сильнейшие способности, то есть такой для которого вы по природе лучше всего подходите. Но для этого утверждения тоже есть оговорка. Никто не должен относиться к своей профессии как к чему-то окончательно определенному склонностями, присущими ему от рождения. Вы можете стать богатым в любом бизнесе, потому что если у вас нет необходимого таланта, вы можете развить этот талант. Это означает только, что вам нужно будет создавать инструменты по ходу деятельности, вместо того, чтобы ограничить себя теми, которые присущи вам от природы. Вам будет легче преуспеть в той профессии, для которой у вас уже есть хорошие развитые таланты, но вы можете преуспеть в любой профессии, потому что вы можете развить любой элементарный талант, и нет такой способности, которой бы не было у вас хотя бы в малой степени. Вы наиболее легко станете богатым, в смысле усилий, если будете делать то, для чего лучше всего приспособлены, но вы получите больше удовольствия, если будете делать то, что хотите делать. Делать то, что вы хотите – это жизнь, а мы не получаем настоящего удовлетворения от жизни, если мы всегда вынуждены делать то, что нам не нравится, и никогда не можем делать то, что хотим делать. И наверняка вы способны делать то, что вы хотите делать. Желание делать – это доказательство того, что внутри вас есть сила, которая может сделать это. Желание – это проявление силы. Желание играть музыку – это сила, которая может играть музыку, ищущая выражение и развитие. Желание изобретать механические устройства – это инженерный талант, ищущий выражение и развитие. Где нет силы, развитой или неразвитой, сделать что-либо там никогда не бывает и желание делать это. А сильное желание сделать что-либо – верное доказательство того, что сила велика, и ее нужно только развить и приложить в правильном направлении. При всех прочих равных условиях лучше всего выбирать бизнес, для которого у вас есть наиболее развитый талант. Но если у вас есть сильное желание заняться каким-либо определенным видом работы – то в конечном итоге вы должны выбрать работу, к которой вы стремитесь. Вы можете делать то, что вы хотите делать, и это ваше право и привилегия следовать тому делу или призванию, которое вам наиболее близко по духу и приятно. Вы не обязаны делать то, что вам не нравится делать, и не должны делать это исключительно для того, чтобы в дальнейшем делать то, что вы хотите делать. Если последствия каких-либо прошлых ошибок привели вас в нежелательный бизнес или окружающую среду, возможно, вам придется некоторое время делать то, что вам не нравится. Но вы можете сделать это занятие приятным, зная, что это делает возможным для вас прийти к тому, чтобы делать то, что вы хотите. Если вы чувствуете, что у вас неподходящая профессия, то не слишком торопитесь получить другую. В целом лучший способ менять бизнес и окружающую среду постепенно. Не бойтесь сделать неожиданную и радикальную перемену, если вам предоставляется возможность и если после внимательного рассмотрения вы чувствуете, что эта возможность вам подходит. Но никогда не предпринимайте неожиданных и радикальных действий, если у вас есть сомнения относительно их разумности. На созидательном плане нет никакой спешки и нет недостатка возможностей. Когда вы бросите конкурентный ум, вы поймете, что у вас нет необходимости действовать поспешно. Никто не стремится опередить вас в том, что вы хотите делать. Места хватит всем. Если одна ниша занята, то другая лучше откроется вам немного позже. Времени много. Когда вы сомневаетесь, ждите. Вернитесь к созерцанию своего видения и укрепите свою веру и целеустремленность. И всеми способами, во времена сомнений и нерешительности, развивайте благодарность. День или два, проведенные в созерцании видения того, что вы хотите, и искреннее благодарение за то, что вы получаете это, приведет ваш разум в столь тесную связь с Высшим, что вы не ошибетесь, когда будете действовать. Есть разум, который знает все, что можно знать, и вы можете прийти к единству с этим разумом, посредством веры и цели совершенствоваться в жизни, если у вас есть глубокая благодарность. Ошибиться можно, действуя поспешно, или действуя в страхе и сомнениях, или забывая о правильном мотиве, который говорит «Больше жизни всему, меньше ничему». Так как вы следуете верному пути, возможности будут предоставляться вам в возрастающих количествах, и вам нужно будет быть очень стойким в вере и целеустремленности и оставаться в близком соприкосновении с Высшим Разумом, испытывая почтительную благодарность. Делайте в совершенстве все, что можете сделать каждый день, но делайте это без спешки, беспокойства или страха. Идите так быстро, как можете, но никогда не спешите. Помните, что в момент, когда вы начинаете спешить, вы перестаете быть Созидателем, и становитесь соревнующимся вы снова попадаете на старый уровень если вы поймали себя на том что спешите остановитесь сосредоточьте свое внимание на том что вы хотите и начните благодарить за то что вы получаете это проявление благодарности всегда усилит вашу веру и оживит вашу целеустремленность